привет привет это ирина грачева и сегодня я в замечательном настроении мы находимся в порте трините сюрмер и находимся здесь неспроста я очень рада наконец-то анонсировать свой новый проект мини Трансат 2021 для своего проекта мини Трансат 2021 я выбрала совсем другую лодку по сравнению с прошлым разом теперь я буду выступать на прото ура Моя лодка одна из самых легких лодок флота, но при этом достаточно прочная, и прошла уже 5 мини-трансатов. И я готова познакомить вас с ней. Пошли! Тринитэ Сюрмэр станет моей базой на ближайшие 2 года. Здесь сформирована тренировочная группа, пол-мини и мы будем все вместе набираться новых знаний, получать новый опыт, делиться им друг с другом, и готовиться, готовиться, готовиться к гонкам и к самой главной гонке для каждого из нас, мини-трансат, которая состоится уже немного ни немало ни через чуть меньше, чем через полтора года. Ну, предвкушений и вот она, вот она наша красавица, а точнее сказать красавец, потому что во Франции, во французском языке, лодка это он, Бато. А, и, собственно, эта лодка, это, конечно же, мальчик, зовут его Канопус, номер 800, Это одиночная гонка через Атлантический океан на очень маленьких яхтах длиной всего шесть с половиной метров. Гонка проходит раз в два года, вот уже больше сорока лет. И все больше и больше количество участников выходит на старт. Участники из самых разных стран. Из России было всего три участника. Юра Фирсов в 2015 году, Федор Дружинин в 2019 году. Я участвовала в 2019 году, но сломала мачту. И проектом мини Трансат 2021 я хочу взять своеобразный реванш и пройти эту гонку до самого финиша. мини Трансат проходит два этапа. Стартует во Франции. В 2021 году это будет город Сабль-Долонь. Имеет промежуточный финиш на Канарских островах, Тенерифе. И пересекает Атлантику уже без остановки на Карибы. В этот раз будет Гваделупа. Традиционно старт дается осенью, в конце сентября-начале октября. Финиш планируется примерно в конце ноября. В течение всей гонки каждый шкипер находится на своей яхте совершенно один. Нам запрещена любая связь с землей, запрещена любая помощь со стороны, запрещены любые карт -плотеры. То есть на борт яхты мы берем с собой все необходимое спасательное оборудование, минимум электроники, которая позволяет нам определить свое место, очень хороший автопилот. И те знания и навыки, которые мы успели получить в своей жизни, и которые мы успели получить за полтора-два года подготовки проекта. В классе мини есть официальный календарь на каждый год, который включает в себя несколько квалификационных гонок. В итоге каждый шкипер должен набрать определенное количество квалификационных миль, чтобы быть допущенным к главному старту, старту мини трансат Официальный календарь класса мини на 2020 год наконец-то утвержден. И мы готовимся выйти на старт уже 4 августа и провести зрелищный зажигательный сезон. Все в предвкушении. Кроме того, что мини Трансат и вся подготовка к нему – это замечательная школа океанских гонок для нас, для гонщиков. Это еще и настоящая спортивная арена для вас, зрителей. Во время каждой гонки класса вы сможете наблюдать за нами – с помощью специального спутникового трекера Yellow Brick. Лодка сделана полностью из карбона. Она одна из самых легких лодок в классе, но при этом очень-очень прочная. Предыдущий владелец Ирван говорил мне, что у лодки есть еще большой-большой потенциал, который он не смог реализовать, потому что просто в какой-то момент ему было страшно форсировать еще. Длина лодки, как и Каждая лодка в классе мини 6,5 метров, ширина максимальная 3 метра. И что же есть у нас из прототиповских прибамбасов? Ну, соответственно, киль с достаточно большой бульбой. Киль качающийся. Осадка у лодки 2 метра с таким килем. У нас есть шверты. Вот здесь вот шверт выходит из днища. А у нас есть карбоновая мачта. Эта мачта не поворотная, но с настраиваемым штагом. То есть можно менять угол завала мачты в зависимости от погодных условий и от того эффекта, который мы хотим добиться. Такилаж мачты сделан из ПБО. Все сделано таким образом, чтобы лодка была как можно легче при этом достаточно надежный и очень длинный бушприт это самый длинный бушприт во всем флоте длиннее чем у новых скол тоже карбоновый и конечно же поворотный на лодке нету перемещаемого водяного балласта это достаточно простой но очень надежный прототип и один из самых быстрых за всю свою историю с 2011 года, года постройки, лодка участвовала во всех мини-трансатах и во всех гонках класса мини показывала отличные результаты, все время входя в топ. У «Канопуса» очень хороший послужной список. Вся история гонок записана на сайте «Класс мини», где вы можете найти лодку по номеру 800. Во время своего первого трансата в 2011 году лодка вместе с Антуаном заняла третье место. В 2013 году новый владелец лодки «Гвиниоль» не смог финишировать в мини-трансате. Но в течение всего сезона он показывал лидирующую позицию, занимал в основном первые места. В 2015 году вместе с новым владельцем Фредериком Дени лодка победила в мини-трансате. Кстати, 2015 это был как раз тот год, когда в мини-трансат участвовал наш россиянин Юрий Фирсов. Трансат 2017 -го года также не стал для лодки удачным. Вместе с новым владельцем Ирваном Лемине, который сейчас передает мне лодку, она налетела на плавающий объект рулем и вырвала руль вместе с куском транса. Ирван был вынужден сойти и четверо суток идти в сторону Африки, где в итоге он зашел в порт Дакара. И, конечно же, Ирван не мог на этом успокоиться и взял для себя еще два года участия, участие в официальном календаре и новый трансат. Его результаты за два года были впечатляющими. Несмотря на то, что появилось достаточно много новых протиков, он по-прежнему занимал места на подиуме и финишировал в Мини Трансат в 2019 году на пятом месте. Создание нового проекта Трансат 2021 стало возможным благодаря моим спонсорам и благодаря всем тем людям, которые поддерживали меня на протяжении предыдущих двух лет, которые поддерживали меня в самые трудные моменты и которые будут внимательно следить, я надеюсь, за моим новым проектом, за моими новыми успехами, поражениями, падениями и взлетами. В общем, всем тем, что будет происходить здесь, во Франции, во время подготовки. На данный момент нас уже поддерживают компания Puff Яхтинг Foundation, компания Норд Консалтинг, где я работаю, компания Альфа Страхование, компания Форд Вентригата, компания Мастер и компания Трухидинг. Планы на ближайшие полтора года у нас амбициозные, и нам реально будет нужна ваша поддержка. В этот раз проект будет еще более спортивным, еще более сильным и нацеленным на результат. И, конечно же, мы приглашаем спонсоров, финансовых спонсоров, Welcome в наш проект Мини Трансат 2021 Ирина Грачева Рейсинг Канопус 800 Мы вас ждем с вашими предложениями и пожеланиями обращайтесь пожалуйста напрямую ко мне по электронной почте Ирина Грачева Рейсинг собака gmail точка ком Совсем скоро я расскажу вам еще больше о своей лодке, покажу ее внутри, покажу ее под парусами. Мы выйдем на первые тренировки, выйдем на первые гонки. В общем, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наши каналы, Facebook, Instagram, потому что там бывает информация, которую просто невозможно разместить в YouTube. И, конечно же, ждите от нас новых яхтенных видео и рассказы о том, как же здесь все происходит и как здесь здорово.